Всем снова здрасте, это снова Сергей Александрович, это Вадим Сергеевич. И у нас житейская ситуация, мы идем, полные реквизита, рюкзак, не поверьте какой тяжелый, идем снимать видео и невзначай наблюдаем вот такую вот картину. Относительно проселочная дорога, То есть явно не центр города. Видим кухонный нож. Я не диагностирую никаких следов крови и всего остального. Но э, как лучше всего в этой ситуации поступить? Во-первых, перебороть свою жадность, э, забрать это изделие с собой. Во-вторых, поберечь свои отпечатки пальцев, чтобы их не оставалось на левых изделиях. Можно его взять, воткнуть. Землю сверху ножкой попытаться придавить. Так, тут какой-то камушки. Камушки не заходит. А нет, заходит. Опа. Опа. Опа. Больше этот нож никто никогда не должен увидеть. Но вы почему мы так поступили с ножом? Многие думают суеверия. Нет никаких. Мало ли этим ножом черного петуха закололи и положили под порог. Так что никаких суеверий.